Ленечка, а ты где? Уж девять часов вечера, тебя нет и нет. Я уже ужин приготовила, у нас сегодня лазанья, фрикадельки на пару, завтра на работу возьмешь. Еще жули... Что значит, ты ушел на совсем? Куда это ты ушел? Кларисе? А, ч... а Она вообще готовить не умеет? Чего это она такого может, чего я не могу?